Гоша Куценко – российский актер театра и кино, режиссер, певец, сценарист и продюсер. Заслуженный артист России. Он по праву снискал негласный титул любимца публики, фильмы с его участием очень быстро становятся популярными среди российских телезрителей. Юрий Георгиевич Куценко, более известный как Гоша Куценко, родился 20 мая 1967 года в Запорожье. Отец Георгий Павлович Куценко, украинец по национальности, работал в Министерстве радиопромышленности, а Светлана Васильевна Куценко, врач-рентгенолог. К искусству в семье имела отношение только бабушка по отцу, в молодости она была оперной певицей. В школьном возрасте Куценко вместе с семьей переехал во Львов. Учился хорошо, после окончания учебного заведения поступил в местный политехнический институт. Окончить вуз юноша не успел, так как был призван в армию. После службы Гоши решил не возвращаться во Львов, тем более что папу назначили заместителем министра радиопромышленности. Семья переехала в Москву. В советской столице Куценко поступил в Московский государственный технический университет радиотехники и электроники, и только тут понял, что настоящее его призвание театр. После двух лет учебы студент бросил вуз. Такой выбор сына родителей удивил. Отец даже пробовал помешать поступлению Гоши в школу-студиум ХАТ, но сын сдал экзамены. В то время Юрий еще не избавился от картавости и говорил с украинским акцентом. Главу приемной комиссии Олега Табакова это так подкупило, что Куценко приняли. Кинематографическая биография Гоша Куценко стартовала в 1991 когда он был студентом школы-студии МХАТ. Начинающий актер сыграл в эпизоде фильма «Человек» из команды «Альфа». В том же году артист вместе с однокурсниками снялся в главных ролях комедии «Фарса» под названием «Мумия из чемодана». В 1992 году Гоша окончил театральный, но вскоре разочаровался в своем выборе. Театры не хотели брать новичков, и молодому артисту доставались только эпизодические роли в антрепризах и не особо значимых спектаклях. В 1995 году Гоша пошел на телевидение. Он вел передачу «Партийная зона» на ТВ-6, появлялся и на Муз-ТВ. Эта работа актеру наскучила быстро. Наступил пятилетний перерыв, Куценко почти не снимался. В это время артист преподавал во ВГИКе на курсе Евгения Кендинова. В начале 2000-х мужчина стал появляться на подмостках. Он сыграл на сцене Московского театра «Опереты» в постановке «Метро. Роль Макса», затем блистал в пьесе «Черта на фабрике театральных событий». Популярностью пользовалась его работа в постановке «Чапаев и пустота», где Куценко перевоплотился в героя Котовского. Творческая биография Гоши полна не только кинематографическими страницами. Куценко еще и музыкант и певец. Первые выступления рок-группы, солистом которой ранее мужчина являлся, начались в середине 90-х годов. Коллектив носил название «Баранина 97». В 2004 году Куценко познакомился с идеологом и создателем группы «Токио Ярославом Малым» и снялся в двух клипах «Москва» и «Я звезда». В ту пору он уже был известен в широких кругах, а потому часто получал приглашения от различных телешоу. Одним из таких стал музыкальный проект «Фабрика звезд» где Куценко вместе со Светланой Светиковой исполнил композицию «Слова, слова». Личная жизнь Гоши Куценко находится под пристальным вниманием прессы, ведь актер на пике популярности. На счету мужчины два брака. Первый «Гражданский» случился еще во время учебы Куценко в школе-студии МХАТ, там же актер познакомился с Марией Порошиной, которая была на 6 лет моложе него. Вскоре молодые люди стали жить вместе, и в 1996 году у них родилась дочь Полина, Брак Куценко и Порошиной был недолгим, через пять лет пара разошлась. Сегодня они поддерживают хорошее отношение. Актер не любит говорить о личной жизни, поэтому его семейные фото не часто появляются в социальных сетях. В 2012 году его женой стала фотомодель и актриса Ирина Скриниченко. Пара официально узаконила отношения, а единственным свидетелем торжества была теща-артиста. В 2014 году у Гоши и Ирины родилась дочь Евгения. Несмотря на занятость, мужчина всегда старается уделять детям внимание, ведь семья – главная для звезды российского кино. 7 июня 2017 года Гоша Куценко стал отцом в третий раз. Супруга подарила 50-летнему актеру еще одну дочь. Девочку назвали Светланой.